бисмиллях, представляем вам некоторые тесты про указательные местоимения на арабском языке. Для того, чтобы укрепить данные про местоимения хадзе, хадзихи, тилька, зялика. Какая разница между хадзе, хадзихи и зялика, И ссылка на тесты вы найдете в описании видео, иншаллах. Вот сайт, на котором вы найдете тесты. Вот первый тест, второй тест, третий тест. И у каждого теста есть баллы. Если вы хотите знать, сколько баллов вы набрали, можете вот в комментарии этого сайта, там, где есть тесты, написать свои ответы. И в, в первые дни, иншаллах, вам будут э, даны ответы, сколько вы баллов вы набрали. А вот уже после там несколько дней, после месяца и так далее, это уже, не знаю, смогу ли я ответить или нет, но первое время я постараюсь вам ответить. Уделено внимание, чтобы укрепить, как, бы, как будет и в женском роде, как сказать, это для близкого расстояния, это для далекого расстояния, потом, это в женском роде, для близкого расстояния и для далекого расстояния. То есть будет будет полезно еще Аллах.